У тебя шлемы такие тут вообще крутые. Ну ладно, спасибо, что разрешил. У тебя тут все как по уму. А Катя-то тут бывала у тебя? Когда-то-то бывало, наверное. Слушай, раритетное радио. Я в такое радио, когда-то в пятом классе училась. И вот эти все кнопочки, вот эти вот, вот эти кого-то, вот эти вот. Я все как в раз нажала, они <связано> туда провалились, а обратно я никак их не могу выдавить. И конечно, она а? радио-то да. но ты его слушай никуда не девай это раритет все-таки это раритет как зовут-то хонда да а, второй, второй, второй. ух ты два два два. поперли поперли они друг перед другом соревнуются. этот как бы у него не отобрали такая движуха сразу пошла так ускорился так так-то он уже завял маленько, тут раз, ускорился. Пошло дело у них, пошло. Пошло дело. Ну-ка давай. Вот так вот их уменьшим. Вот они подпёрли. А, а красненький? Вот он красненький. что то там облизывает. Эти парочки, кто кого на перегонке. На переголке. А, в гараж будет идти. Зачем? Солнышко не боится, видишь? А ей тепло вот это вот лампочки-то не дает. Что... Ну вот светодиода-то нет. Лапу, главное, вытянула какая так, видишь, я растопырила. И, и растопырило. Греется, греется. И башку вытянула еще. <клевые> что это было? Я могу... Это скалярки плавают у тебя? Да, подожди, тут у тебя сильно, это я Че? могу убавить маленько. Что убавишь? Ты? Вот так вот. Так Свет? Да. Конечно. а, -а, -а. Верху-то не поднимает, сюда бьет, но изображение искажает. Да нормально все, что-то. А вот эта улитка-то живая? Живая, на пузыри какие-то пускают, смотри. Так это ампулярия, так в магазине дали. Это улитку зовут ампулярия? Да. А травку как зовут? Травка Валеснерия, криптокарина. Господи, Слава, ты как будто английский язык учил какой-то. Ну, а из колярки такие две выстроились и ждут от мяча. Так они чё, конечно, жрать хотят. А какие сидят. Они, они слышат что ли меня? Конечно. Чебуркины. Чебуркины? Жрать-то хотите? Нет. Чебуркины. Че ты так зовешь? А там еще какая-то длинно длинноносый меч. Рыба-меч. Да не красная, он какая-то там сзади с длинным носом. Давай я маленько корму кину там с 4 еще. Вон она плавает. Таракатума. Как сука какая-то. Таракатума? Это сон таракатом называется. О, с длинным-то носом? Да он не с длинным носом, там усы. Это усы такие? Давай я кину корму я Это еще красная тут уж ныряла. Да это прилипало красное. Ну давай кидай. Я маленькое демару сыкину Для затравки сейчас они заметаются. Маленькие еще они те. А то. Ну-ка, а ты вот так кидаешь? Так я хочу таракату мы-то, что выплыли теперь а, кушает кушает кушает кушает они сейчас они запах почувствуют начнут плавать под ну один сделал из акустики не, не нравится не из сейчас сделал из заборной доски древней ага. вот так, боюсь то что белый силикон испугается но Ах, слушай оно будет вонять у тебя по тут... классическому виду оно будет вонять этим? ну в аквариуме живут ничего не воняет я вот мучил в ведре да но сейчас надышится дерево твоим бензином тут ну значит, на улицу повесить. конечно на улице они не залетят скажут э -э -э -э, да керосином воняет Ой, даже иконка это та которая свежая походу иконка то да это моя которая у тебя там на чердаке была это я тебе подарила а то. нет в чердаке чердаке покупала. Вот это да. И еще одно радио там у тебя. А, а это видоки видеомагнитофонов, что ли, 90-х годов? Это, это символ эпохи 90-х. Видео-то? И кассеты по декарису? Кассета дома. Есть. Ну ты даешь. А к тебе тут можно... Этот видеомагнитофон стоил, стоил как машина в свое время. Я это видео Эдику пошлю так такое, знаешь, как обрадуется. Да. Леников-то. Ну, ну так родня, все-таки, посмотри, как в гостях у тебя побывал, скажет. А то, так у тебя тут, слушай, прибрано, как все. А раньше-то у тебя какая куча на столе лежала. А это, это же все-таки холостяцкая берлога. Женщины зайдут, скажут, что это тут, не, не пойдем. Ты для баб тут порядок-то навел, да? Да не для баб, ну. Ну понятно, повзрослел, скажем, мягко повзрослел. Так, а это что у тебя за агрегат? Вот это, она что, рабочая? А чем ты болванками топишь-то что ли? О, компромат нашла. Б бе, компромат, компромат. <рели> ой, как шибко пить-то охота. Ой, как шибко пить-то охота. Ой, как шибко охота пить-то. Ой, тигошка, делать лицо. Все у меня тут выпил воду-то. Ну пей, давай пей, еще Сейчас подолью, не жалко мне в ответ. Пей давай. Нету здесь птичек, они в другом окне. Да, не лови никого. Нету тут их, нету. И хвостом даже не маши. Напился? Но ну, напился, да, пошел. Куда пошел-то? А? Куда пошел-то, куда? Куда пошел? Все дела сделал. Да тут прибрал, посмотрел, вынюхал. Хозяин. Хозяин ходит у меня. Вот так вот. Ну все, уселся, спать пошел? Ну ладно, спидывал.